Шиканное вспомогательное меню. Что оно может значить? Открывать последние приложения. Далее просто домой. Далее кнопка назад. Потом можно выключить экран отсюда же, да, с этого приложения. Дальше сделать, вине управление громкостью. Причем вот так внизу. Это очень легко и удобно. Еще здесь же можно сделать скриншотик. хопс, готово, пожалуйста. Если вы еще вот сюда, опс, так сделайте, здесь можно открыть панель уведомлений, закрыть. Далее, масштабирование, что это значит? А вот так это значит, если вы что-то откроете, допустим, ну не знаю, фоточку какую-то, то вы можете будете масштабировать. Давайте мы сейчас это с вами попробуем сделать. Ну, допустим, откроем кому вот это вот. И теперь масштабирование. И, опс, хопс, опс. Так. Как, что ты не открываешь? О, заработало. Смотрите, раз, раз, пальцем главное работает. А это не работает. Масштабирование. Ну, теперь, я думаю, вы поняли, да? Что это значит? Далее нажимаем еще. Смотрим, какие у нас еще есть штучки. Меню отключения. Здесь же у нас, пожалуйста, или назад мы можем с вами сделать, да, и далее у нас здесь есть, помимо меню отключения, курсор, вот интересная тоже такая штука, вот видите, стрелочка появилась, и вы можете, вот мне, кстати, видосы с экрана писать, теперь просто будет шикарненько, я даже не знал об этой менюшечке, кусочек есть такой, причем его можно будет двигать сюда и сюда, все, курсорчик, дальше можно будет передвинуть эту панельку, пожалуйста, в любое место, увеличить ее, пожалуйста, тут есть увеличение, да, хопс, какую-то область вы увеличили или уменьшили, далее, и закрыть панельку, вообще крутая вещь, ну и управление экраном у нас есть с вами, это простое, смотрите, хопс, переходить, пожалуйста, Вверх-низ в приложении и так далее тому подобное. Все это тоже ну, достаточно интересно. И настройки меню открыли, и меню уже самого этого приложения. Ну а теперь о том, где это приложение включается. Мы с вами идем в настройки. В настройках мы с вами идем до... Параметров специальной возможности. Открыли их. Здесь нарушение координации и взаимодействие. Открыли и вот этот вот курсорчик. Хопс. Щелкнули. И у вас появится только оно появится у вас вот именно вот в таком формате, как сейчас здесь. Далее нам просто нужно будет его Настраивать для этого просто нажали вот на эту область и зашли, пожалуйста, настройки кон контекстного меню. Здесь можно выбрать что-то добавить или переделать вообще. В принципе, можно яркость добавить, можно что-то убрать другими словами, а что-то поставить, а можно вообще сюда все поставить. Вот все, что у нас есть, вот здесь еще какие возможности, да? Их можно сюда зафентилить. Ага, точно, пожалуйста, все втыкается. Слава. Вот последнее нет. Отправить сос, последнее не включается, ладно, эти добавили, дальше, выберите приложение для контекстного меню, хопс, мы с вами здесь еще можем выбрать приложение, которые будут в этом меню контекста, ну допустим запуск камеры, настройки, либо сообщение, телефон, еще что-то хотите, ну давайте сообщение и телефон мы там оставим с вами, и теперь зашли, хопс. Ну, сейчас мы с вами это все дело увидим, когда настроим до конца. Дальше, замена жеста экрана касанием. Просматривайте сигналы и оповещения, а также принимайте входящие вызовы касанием вместо жеста по экрану. Все, здесь дальше прозрачность этого менюшечки. Во-первых, мы с вами можем закрепить значок, или вот, пожалуйста, когда он откреплен, и он так выглядит, либо закрепить вот так. Далее, размер этого значка можно сделать мелкий, еще меньше, да, либо крупный, наоборот, чуть покрупнее, либо средний. Чтобы его перенести в любое другое место, для этого достаточно сделать следующее. Просто нажали на него, вот когда оно появилось, да, мы на него нажали, держим его и переносим в любое другое место. Вообще любое другое место. Что у нас здесь еще а, доступно? Дальше размер я вам показал и параметры сенсорной панели, курсора и лупы, которые добавляются. Вот смотрите, размер сенсорной панели, это где я там вводил, да, и у нас здесь бегал, а, бегала вот мышка, да, курсор сам. Потом размер курсора, здесь же мы можем задать средний, либо крупный, да. И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось, если мы с вами курсор сделаем. Вот, смотрите, ничего теперь, стрелище просто здоровье, здоровенная такая. Дальше, скорость курсора низкая, обычная или средняя. Ну и дальше масштабирование, до какой степени может быть масштабирование. можем задать, и тогда будет еще больше. И, конечно же, размер лупы, средний, мелкий или крупный. Это тоже интересно, я поставил средний. Все, и после этого у нас появляется еще несколько чудес и интересных на наш с вами панелечки пожалуйста зашли хоп, смотрим с вами окно экранной лупы здесь же нажали и вот она экранная у нас лупа запустилась тоже вещь достаточно интересная да а, далее заходим а, плавающий значок он вышел пожалуйста мы его можем видеть да дальше а, прикрепить значок здесь же потом параметры или настройки того что мы с вами говорили уже об этом следующее у нас что есть отключение меню управление экраном масштабирование поворот экрана здесь добавился курсор и панель назад домой скриншот громкость вот только не пойму где приложение у нас переключается это не только сенсором но и вот так вот здесь еще раз заходим и смотрим при использовании выбранного приложения во вспомогательном меню будет отображаться контекстные параметры для этого приложения. Ага, параметры должны отображаться для, этого для, этого, для этих приложений. При использовании выбранного приложения во вспомогательном меню будут отображаться контекстные параметры для этого приложения. Ну, по крайней мере, у нас что-то не появилось, не знаю по какой, возможно, нужно переключить наш с вами смартфончик, и тогда все появится. Ну, вот такое вот интересное приложение, которое есть, оказывается, на смартфонах Galaxy до какой, или вернее с какой версии они есть, я не знаю, поэтому пробуйте, ищите у себя. Если есть, пользуйтесь, так же, как и я. Вот у меня есть h панелечка да, а здесь...